Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Белыч, и у нас очередные две посылки для распаковки. Одна из них побитая жизнью посылка с Computer Universe, и вторая посылка – это посылка от компании SROG с материнскими платами, которые я очень долго ждал. Давайте сейчас все это распакуем, расскажу, что да как, что случилось с этой посылкой, почему она так выглядит. Вот расскажу, как долго все это до меня дело доходило. И также, соответственно, посмотрим на товары, посмотрим, в каком они состоянии доехали и так далее и тому подобное. Начнем мы, наверное, с посылки с Computer Universe. Вот такая вот она, убитая горем и жизнью. Вам наверняка интересно почему. И ответ на самом деле достаточно прост. Угол посылки оказался залит водой, видимо, при транспортировке. Поэтому. Соответственно, коробка пришла в негодность, но радует то, что внутренняя бумага приняла э, всю воду и, соответственно, товары, насколько я во всяком случае видел, никак не пострадали. А здесь у нас вот такая вот материнская плата B365 Pro 4, э, дешманская плата, 365 чипсет, соответственно, у нее уже есть 100% биос под э, 9000 процессоров от Intel. Вот, она бралась под 9400F в один компьютер, который меня просили собрать, соответственно, для одного из моих коллег. Точнее, для его племянника или кого-то там еще. Кого-то маленького геймера. Вот, далее смотрим, что у нас здесь еще есть. Потому что посылка достаточно объемная. Ну, как и обычно... Огромное количество упаковочной бумаги, которая, собственно, спасает посылку при транспортировке, в том числе и от заливания ее водой. А вот. Есть вот такая вот оперативная память. Это знаменитый G-Skill Aegis, на который в Computer Universe постоянно хорошие скидки. Частота 2666, потому что материнка больше не поддерживает. А вот, соответственно, отличная память за неплохую цену, я бы сказал. Также у нас здесь процессор, это Core i 5 f соответственно, без видеоядра встроенного, ну, потому что оно здесь и не нужно, видеокарта будет 10.50, и она уже, собственно, куплена. А вот, вот такой вот процессор, мне кажется, что неплохая бюджетная сборка, достаточно большой объем памяти, тут, по-моему, 2 по 8, да, 2 по 8 модулей. Соответственно, простая материнка дешевая и процессор под нее. И в принципе, мне кажется, что для видеокарточки 1050 Ti это вполне неплохая вот сборочка получилась. Но, к сожалению, видеокарту не я выбирал, поэтому приходится работать с тем, что есть. Возможно, можно было сделать баланс более интересным. Вот. Далее у нас Dark Rock 4. Вот такой вот кулер уже в другую сборку. Очень интересный, можем на него сейчас посмотреть. И здесь есть его старший брат, которого я взял в рамках грандиозного сравнения кулеров. Это Dark Rock Pro 4. То есть гигантская башня, одна из самых считается лучших на текущий момент. Ну, наверное, в пятерку она точно входит. вот, Но как она работает, насколько хорошо, мы посмотрим несколько позже. Так, давайте смотреть, что здесь еще есть. Есть еще вот такая вот гигантская коробчушка. Вы ее видите, по-моему, каждый раз, когда я снимаю распаковки. это очередной Focus Gold 750. Отличный блок питания. За свои деньги просто потрясающий. Вот, соответственно, вот это все добро было в этой посылке. Как вы видите, даже упаковка товаров не повреждена. То есть ничего с ними не случилось. Да, угол посылки намочился, но в этом нету ничего плохого, то есть бумага, в принципе, впитала всю воду, а вот, тем более, как вы видите, большинство товаров имеет достаточно хорошую упаковку, та же материнка внутри защищена антистатикой, которая по факту полиэтилен, а, с небольшим изменением состава, да, соответственно, вот. Так вот они все доехали. Давайте сейчас откроем вторую посылочку. И, соответственно, посмотрим уже на все эти товары более детально. Раскроем их и убедимся, что все в порядке. И нигде нету следов воды. Студа второй посылки, друзья, то это посылка от компании «Срок», как я уже и сказал. Соответственно, на обзор мне прислали небольшое количество товаров. по а именно две материнские платы. Одна это материнская плата Z390 чипсет, вторая на X570. Я уже заказал себе процессор а вот, под свои нужды на, из нового поколения Ryzen, то есть, соответственно, 3000 серия. И, соответственно, под а, данный процессор я запросил у них материнку, чтобы потестить ее, и потестить сам процессор. Мне кажется, что это будет достаточно интересно. Но вот процессор придет мне... Я думаю, что где-то только в августе, потому что что-то их на компьютер Universe как-то маловато оказалось и все под заказ. А вот, к слову, упаковали хорошо. Коробочка просто отличная, картон очень толстый, очень-очень толстый. И вы уже можете видеть вот эту просто гигантскую коробчу шпину, которую очень проблематично вытащить. Такое чувство, что коробка была рождена вместе с материнской платой. И мы просто отдираем ее часть. Так, давайте немножко, так сказать, максимум силы. Чтобы не прилагать максимум ума. Немножко подразорвем ее, чтобы нам было удобнее все это дело достать. Действительно, гигантская коробка. Я думаю, вы можете сравнить, соответственно, то, что у нас вот там стоит, с вот этой вот просто офигительной SROG Phantom Gaming X. Вот, мы на нее, конечно же, сегодня посмотрим. Это очень интересная вещица. И вот такая вот SROG Z390 th Ultimate. Вот, с Z390 не знаком, не пользовался. По факту у меня из Z390 была только моя Aurus Master. И меня на Aorus'е смущает, наверное, разгон оперативной памяти. Это самая большая больная проблема материнок от гигабайта нынче. Поэтому посмотрим, на что способна, соответственно, с материнская плата. Вот как-то так. Давайте сейчас потихо и все это дело распаковывать и смотреть, что же там внутри, как же все это добро доехало и насколько оно прекрасно. Итак, начнем, пожалуй, с материнских плат. Посмотрим, как они выглядят, как они устроены и так далее и тому подобное, в каком состоянии они до нас доехали. Хотя, я думаю, что с ними мало что могло приключиться. Упаковка достаточно удобная и, к слову, как вы видите, достаточно безопасная. Вот так вот упакована материнская плата. Чтоб их все так паковали, потому что это просто идеально. А вот, то есть SROG это одна из немногих компаний, на самом деле, кто добавляет бортики, чтобы материнская плата не побилась боками. А вот, остальные как-то вот не любят это дело. Не знаю почему. Вот вот такая вот материнская плата, ну просто шикарная, я думаю, что нужно оставить ее вот как-то вот так. Здесь к ней отдельный кейсик со всякими разными принадлежностями и прочим. Но это все мы увидим уже во время тестов, друзья. Что данная материнская плата это первое, что я планирую в ближайшее время протестировать. И проверить, как она, собственно, работает и насколько хорошо разгоняет оперативную память. Ну да ладно, давайте достанем ее. Близнеца, ну скажем так, близнеца, который должен составить ей отчасти конкуренцию Это X570 материнская плата То есть, как вы понимаете, материнская плата под процессоры Которые будут в первую очередь, соответственно, соперничать с тем самым 9900 и 9700 -ки, Под которые создавали Z390 платы вот, как открыть этот кейс, наверное, знает лучше всего только производитель. Но мы сейчас попробуем что-нибудь сделать, но ну, не сделаем так, сломаем. Ох, друзья, какая же это классная упаковка. Вы посмотрите, просто книжка. Детская книжка сказок. Реально классно, Вот. Это лучшее, наверное, что я видел за ближайшее время. Если вы видели упаковку Z390 Aurus Master, то по сравнению с вот этим, она была просто, ну, скажем так, детским лепетом. А вот, просто даже вот вытаскивать из вот этой вот упаковки ее не хочется. Настолько красиво уложена материнская плата. Ну да ладно, мы ее, конечно же, еще увидим с вами в тесте. Будет на нее отдельный обзор, обязательно. А вот, то есть это не обсуждается. Но уже позже, когда придет новый процессор от AMD. А пока давайте посмотрим, что у нас здесь. Процессор. Процессор доехал в вполне хорошем состоянии, потому что тут нету никаких совершенно повреждений. А вот, сейчас мы его откроем, посмотрим что нам его ни в коем разе не сломали. Made in Vietnam. Когда появится 9400 Made in Russia? Мне просто хотелось бы посмотреть на это дело. Вот, он у нас идет с боксовым кулером, как вы могли уже догадаться, друзья. Потому что, ну, покупать отдельный кулер под такую сборку нету никакого смысла. Вот, и вот у нас, собственно... Сам наш дорогой процессор. Очень даже неплохо он тут упакован. Ничего с ним произойти даже при залитии водой не могло. Даже физически. То есть, это было бы невозможно. Слишком уж хорошие упаковки нынче у различного компьютерного железа. То же самое, в принципе, касается оперативной памяти. То есть, как вы понимаете, залить запаянный бокс просто невозможно. А блок питания показывать не буду, мы его уже все друзья с вами видели не один раз, но и здесь соответственно у нас упаковка пластиковая сверху защищает от любого наводнения материнская плата, ну здесь вы как понимаете намного проще упакована, а вот хотя в принципе производитель у нас один, то есть это компания срок, но есть премиальные продукты, есть и обычные вот, вот такая вот материнская плата. Здесь также залить водой, в принципе, невозможно, ввиду наличия э, защиты в виде, соответственно, антистатики. Вот, вот такая вот обычная плата под обычный процессор, под обычную дешевую сборку. Ну, соответственно, ребенку для игр. Мне кажется, отлично. Ну и, как вы понимаете, залитие посылки никак бы не могло сказаться на ее состоянии. Посылку надо просто окунуть в реку, чтобы что-то с ней вдруг случилось. Вот, отличная материнка с точки зрения бюджета. Конечно, на такую 9700 или 9900 не поставишь, да и смысла нету. Вот. Но стоит дешево и под. Девятое поколение обычных шестиядерных процессоров подойдет, мне кажется, идеально. Вот как-то так. Давайте теперь взглянем на систему охлаждения. Как я уже и говорил, друзья, я планирую устроить гигантский тест, в который войдут несколько сразу кулеров. Вот, заказчик вот этого кулера разрешил мне его тоже затестить. И я думаю, что сегодня я этим займусь. Давайте на него взглянем и сравним его со старшим братом. Мне кажется, что это будет очень интересно. Вот, вот такая вот упаковочка у нас. То есть, как вы видите, сразу сходу мы видим логотип Биквайта и вентилятор. И, собственно, сам радиатор. Упаковано, кстати, очень хорошо. То есть, вот, как у Nok, то есть отличная упаковка, в которую. Достаточно легко ложить и из которой достаточно легко забирать сам кулер. Вот, есть у нас здесь все необходимые принадлежности, как вы понимаете, инструкция. Все это красиво упаковано. Есть даже вот такая вот вещь, на надверточка, чтобы вы никак себя не утруждали. И соответственно сам радиатор. Он просто фантастичен. На самом деле, самые красивые, наверное, радиаторы делает компания big white Потому что они действительно выглядят круто. Да, возможно, это идет с какой-то части в ущерб их производительности. Но будем говорить откровенно. 2-3 градуса по температуре и вот такая вот красотища у тебя в корпусе. Это все таки мне кажется, что э, неплохая плата за красоту то есть это действительно круто просто круто и красиво и интересно а вот не знаю какие еще и пить это назвать ну потому что не все кулера упакованы хорошо не все кулера выглядят хорошо зачастую это просто какой-то совок назовем это так. вот давайте теперь старшего брата надевать сейчас вентиляторы мы конечно же не будем в этом нету никакого смысла. Как выглядят эти кулеры, вы можете посмотреть э, в отдельном, соответственно, видео, которое будет несколько позже. Вот. вот так вот упакован у нас более старший собрат. Не могу сказать, что упаковка чем-то отличается. То есть тоже такой же набор различного скраба в виде инструкции и прочего. И сам радиатор. Здесь у нас уже отвертка тоже в комплектике. Вот она родимая. Мне кажется, немножко может быть она подлиннее. Ну, хотя я думаю, что это не так все-таки. И это просто мои ощущения. И вот у нас сам радиатор. То есть здесь, как вы понимаете, еще один вентилятор, который нужно будет установить. Вот. Но это все уже после установки радиатора на, непосредственно на материнскую плату. То есть, отличаются они по размерам. Я думаю, вам это видно. То есть, вот у нас их толщина. По факту, тут у нас две башни. По факту, здесь у нас одна башня. По размерам данный кулер где-то, ну, составляет 3 четвертых от вот этого. Ну, за счет разнесения двух башен, все-таки, здесь система охлаждения несколько получше будет. Вот. Но, в целом, оба они интересные. И достойные, собственно, представители своего жанра. Вот как-то так, друзья. Вот такие вот пироги. Вот такие вот материнские платы прекрасные, товары. Соответственно, посылка с Computer Universe шла достаточно быстро. 4 июля я, по-моему, ее заказал. И вот где-то позавчера или позапозавчера она уже пришла в Хабаровск. То есть это было примерно 19-е, 20-е число. Вот как-то так, соответственно, не нужно бояться, если вдруг посылка промокнет. Большинство товаров просто защищены от протечек, то есть даже если коробка намокнет, им внутри ничего не будет. А вот даже кулера, которые, соответственно, у нас никак не защищены никаким полиэтиленом, но, друзья, что им будет? То есть даже в случае попадения влаги радиатору ничего не будет здесь, вентиляторы, ну... Чтобы залило ее так, чтобы прям залились вентиляторы, это нужно очень сильно постараться. Тем более, что стоят они копейки по факту, по сравнению со всем остальным. Поэтому бояться того, что ваша посылка намокнет или каким-то образом повредится, ну, я бы сказал, что не стоит. То есть большинство товаров все-таки от этого как-то защищены. А вот, собственно, и все, друзья. Ссылка на Computer Universe, как и обычно, будет в описании. Там же вы найдете код на 5 евро скидки и там же вы найдете ссылки на все данные товары. Также я приведу ссылки на сайте e-каталог, чтобы вы могли сравнить цены и определить для себя, что для вас более выгодно. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья!